Крестник мой, ты будь во всем удачлив, И здоровье пусть не подведет. Дом иметь, купить у моря дачу, Пусть позволит денежный доход. Пусть уют царит в твоем жилище, Радость в сердце, а в душе покой. Жизнь пусть к счастью путь твоя отыщет, И любовь прибудет пусть с тобой.